всем привет дорогие друзья сегодня у меня очередной обзор моих покупок из китая с китайского сайта new chic этот обзор очень легкий заказывая себе самые нужные вещи которые мне нужны допустим на данный момент поэтому вот хочу с вами поделиться самое первое что я заказала это такая вот простенькая точилка для ножей и для ножниц вещь очень нужная в обиходе то есть она практически неубиваемая очень долговечная в ней есть две выемки одна для ножей и одна, соответственно для ножниц, то есть э, штука такая обязательно must-have должна быть в каждом доме. Следующая штучка, которую я заказала, это вот такой вот коврик. Он лучше любого успокоительного, очень приятный на ощупь. И используется он как подставки, допустим, под горячее, либо как нескользящий коврик. Но я его покупала именно для мойки тефлоновых разных покрытий или покрытий, которые нельзя, допустим, чистить какими-то абразивными щетками, порошками и тому подобное. А эта щеточка прекрасно справляется со своей работой. Мыть ее можно просто простирнуть ее как я не знаю, там, ручками с обычным моющим, либо закинуть ее в мойку для посуды, то есть вещь очень простая. Заказала вот такой вот еще маленький себе коврик для снежинок, опять же, скоро Новый год, у меня есть один такой коврик наподобие для гибкого айсинга, такой с тоненькими, а этот для мастики, то есть чтобы были разные у меня, допустим, декоры, поэтому заказала вот такой вот еще очаровательный маленький коврик. К нему же заказала вот такие вот прекрасные... Завиточки, бордюрчики, очень удобно, когда какие-то там тортики, коробки, сейфы и тому подобное. Очень красивые всякие такие зигзаги, очень рельефные и очень интересные. Сейчас, к сожалению, смотрела, вроде его нет в наличии, но они очень часто появляются и их там очень много на этом сайте. Следующим я заказала, это вот такие вот разного э, размера формочки для печенья. Первые формочки, это просто 4 формочки здесь у меня. Это самые стандартные формочки для росписи печенья. Как для свадебных, для детских. То есть, такие типа, как открыточки делать. Самые классические, самые стандартные. Металл довольно плотный, хорошо разрезает э, у вас тесто. То есть, очень мне понравились такие вырубки. Я уже этой фирмы заказывала. И заказала вот такой вот набор 3D. У меня в прошлый раз я показала, заказывала набор для 3D, чтобы делать пряничный домик. А это из той же самой серии, только собирать разные декорации, я вас сказала здесь у меня вот такой вот есть как снеговичок вот еще не снеговичка это все одевается вот так вместе и снеговичок пряничек у вас вот так вот будет стоять рядышком расписывайте разрисовывайте есть также вот такая вот елочка опять же ее тоже одевайте друг в дружку и у вас получается красивая стоячая елочка тут также есть еще э, типа как санки деда мороза все, все на подножках, все, все ставится, все очень красиво. И вот такой вот типа олень и ножки к оленю, которая тоже вот так одевается. То есть наборчик тоже, мне кажется, очень интересный. Особенно деткам будет вообще очень интересно всякие вот такие вот штучки. У меня ребенок обожает именно пряники, пряничное тесто, это он обожает. И заказала очень нужную вещь. У меня уже есть одно такое кольцо, но обычно его недостаточно. Если несколько тортиков и они одновременно стоят под прессом, мне не хватает как всегда, именно еще одного разъемного кольца. Поэтому заказала разъемное кольцо. Оно очень крутое, реально, у них очень крутое. Я покупала украинского производства, у нас немножечко другое. А это эм, такое, ну не знаю, в общем, оно мне понравилось больше. Оно какое-то что-ли плотнее, я бы сказала. Хорошо скручивается, диаметр от 16 до 30 сантиметров. Очень удобно, не раскручивается обратно. И последнее, что заказала, вот такую вот формочку. Это стандартная формочка для кексов, либо для разных корзинок, песочных и тому подобное. Она абсолютно стандартная, подходит для стандартных вот таких вот формочек. Сейчас покажу. Это обычная, по-моему, 3,5 на 5 или на 6, по-моему, если я не ошибаюсь. Они прекрасно сюда залазят. Или, допустим, если песочное печенье... Точнее, песочные корзиночки. Я их просто одеваю наверх и вот так выпекаю вверх ножками. Дорогие мои... К Новому году планирую заказывать еще с этого сайта и сделать также новогодние подарочки для вас, поэтому обязательно перейдите на сайт по ссылочке под видео и посмотрите, что бы вам такого понравилось именно там на сайте в разделе «Кухня, столовый бар». Самые интересные или самые такие неординарные позиции я обязательно разыграю в следующем розыгрыше, предполагаю, что это будет ближе к новогодним праздникам, так что участвуйте, ссылочки мне на данный товар сбрасывайте здесь в комментариях под видео. Мне будет очень интересно, чего же вам такого бы хотелось. И обязательно разыграю и поделюсь с вами. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.